Всем привет, дорогие друзья! И... Подождите, у меня тут коральки. Я фиксирую микрофончик. А теперь вот всем привет, дорогие друзья! С вами Фрэнк. Сегодня будем играть в... б на сервере Почему мне всегда все время сказываемся в Хаоса? Ну это потому что... Потому что Потому у меня уже привык... А, тут читер. Почему как-то понял? Потому что он подлетел к нам. Mm, нормально. Каждый день такой. Как у меня? А там, Это невозможно. А там строится. Итак, началась. Снимаем, игра. Первая игра прошла буквально 10 секунд. Пока <связывается> привезла. Я не успел купить, закупиться. Еще у меня тимон был в жопе какой-то. Ну, короче, игра была полная говно. Сейчас надеюсь, мы Мы играем. Надеюсь, мы затак. Вот этот вот вдох. Вдох, выдох, вдох. и выдох. Ну что ты делаешь? Ну вот что? Кстати, мы это сейчас попробуем. Тупее паровозы Че? на самом деле. Кто? Чел. Понятно. Что он сделал? Застроил, когда его никто не просил. Могу построиться, не застраивать. Не знаю, где помощь вообще. Эй, вообще... А, какая нет. неблагодарная собака? Мне надо еще и кирку купить. И так, Лука. Что, на нас опять идут? Нет. Конечно, в нет. Я уже обосрался. Я бы на базу. Так, я иду вообще, на серых. Гости чаек попить. Да. На серых нельзя. идти. А кровать ломать не будешь? Подумаю, на вашем... а, точно а кровать я сломать. сломать. Я забыл ее. Забыл то, что кровать то надо вам сломать будет. Аккуратный Олег. Мы идем к каким-то бомжам. А где их кровать? У них игры. Это даже не игры? Ты что меня? Это даже не живет кто? Олег, это ты сдох? Как будь, а... пожалуйста, на чеку. Нет, я никогда не на чайку. Не дай боже, не дай боже к нам зайдут. Не, добожи, Олег. На чаек, не дай боже, на чайок. Не дай боже. Да, на чайок. Кости всякие. Нет, я сейчас надо справиться с зелеными. Они слишком агрессив. Против да, агрессив. Агрессив. агрессив. Так. Пожалуйста, я это... иду, я иду вот к зеленым. Лука, прокачивай, пожалуйста, базу. Будь на базе, пожалуйста, Лука. А не будь как Сумбер. Магазин? Пред... Нет, это не то. Это не то. Только, Только... Ты Ту -ту. Кто, к нам а пришел а? уже? Ай, меня зарубил О, чел в крыс. Он спрыгнул сверху и зарубил. Олег, я вижу я синие и строится О, наверх. Синие какие-то блин я Пусть вижу я Да не, тактика, Розовые, на самом деле тактика нормальная. Майя. Там... Галя, дамбас. Далее, Галя. Так, если что, я сразу помала. Я вижу, вот, что... Целом... Я вижу желтый, А, желтый. Ну, вот игра... я только вниз. пришел, поэтому... Неудобно а, играть. А сейчас я костя, еще не разыгрался. Это был, был Костя камня вниз, да? Да, это был я. Но надо э, уходить уже. Я на базе. И камни. А на, на, на зеленых. <связь> зеленые, а, на меня пошли. Зеленые, я агрессивные. Пустя. Ага, сэ. Кость. Рука, будь Ру... начиная, возможно, сейчас к нам гости. Кто, гости? с Донбасса? Валя Домбасс! Где галя Домбасс? Где галя Домбасс? О, мазы! Я вижу зеленых, я уже корола. У меня цены в два маза. Зеленые, они вообще, ты знаешь какие-нибудь... я по-весего? Бежим, все решим бежать или набежать. Боже, зеленый агрессор. Костя, сос, а. сос зеленый, сос, сос зеленый. Мега, мега, мега А волос. вы серые? Да. Нет, а не нет. надо нам кровать ломать. Просто бежим, Олег, бежим, Олег. Нет, Олег. я агрессиш. агрессиш. А, да, агрессиш. Я таки понял, Олег. Алмазы так. Так, так, я могу им сломать пойти. попробовать. У них это и? А у них кровать ломок? Что? О, а, да. Зачарованный меч. Просто дура. Да и, так, Трайне? это третья да. игра. Самая худшая, надеюсь, будет не худшая. Да. Мы проиграем ну, опять. Здесь будет опять не худшая, проиграем. а лучше. Знамен в команде Кости. Нами в... Нами в команде Кости, поэтому будем надеяться. Так, запуск да. режима забивного Олежи. Забивной Олежи включен. Так. И на меч. Так. Синие. Они Синие наши враги. И красные просто. наши враги. Но красные без кровати. Синие наши враги. Магазины утвержды. Магазин оружия. Это костя, конечно, засылка. Вон они какие красные. Я вижу красные, просто опасные. Карта очень маленькая. Да, вот, зеленые агрессивные, вижу зеленые на синих и зеленые, агрессивные, они, на... они порубили они троих на вдвоем. Агрессивные, вижу, ребята. Но нужно с этими агрессирующими за быстренько разобраться. Самые агрессивные это синие, они быстро не застро... застроили тихой грусти кровать и быстро начали строиться на центр. А также они строятся на других, тоже агрессия к нам они не проявляют ее но агрессирует так да, красный тут уже с ядерным оружием Вижу Ты агрессия, вижу да. одного агрессия. Is, Зачем? Я струюсь по верху, да, чтобы специально к нам, ну не пробрались, ну не пробрались. Забивной, типа к нам попадут, двумя, к, нам... к нам в любом случае да. пропадут. Попадут. Вон, агрессия. задержи. За Задержи красный. А... И он падает ворвали. Так, красные берут. Бежим. <свист> <свист> красные пока не, не, не агрессируют на нас. Лично я бы об этом промолчал. Нет, на меня. <свист> <свист> Они идут. Нет, не идут. Они лутают в центр. Нам на руку. Но красные фулл алмазки. Они сейчас самые агрессивные. Больше всех нападают. Предлагаю нам вдвоем, кустям? Может луко увидеть, но я не знаю. Предлагаю нам сходить залутать изумруды. Ой. Алмазы. Ладно, пускай у них пока там схема. Синим кровать сломали. Да. Да. И это сломали агрессию. Красные, супер агрессивные. Они идут на нас. На не нас идут. А, идут. а нет, не идут. Агр... Не идут, не идут. Агрессивный, они... он шел, он уже. они как бы не туда, они не туда и не сюда. Они шли, но такие передумали, говорят, ладно. Да, думают, ладно. Ну они тихо, молча, они какой-то там башню уже... Две башни. Две башни у меня, они опасные соперники уже я еще сегодня да, не играл поэтому не сложно играть именно по -пэхаться. я еще даже в космосе в хау не разыгрывал кузнеца прокачаем больше ресурсов и укрепим да. нам броню больше ресурсов нам не помешает о как спавнится все быстро да, и мне это нравится. Так, шесть, один. А? Красный очень много на центре. Дел. ёлки палки как все быстро спавнится. Я предлагал предлагаю нам пойти из пофармить. Да, идите вы с лукой, а я буду алмазы лутать, потому что нам надо чуть-чуть немного алмазов. Тут есть маленькая проблема, она такая потихая и грустная, и Они только через одну минуту заспавнятся. Нет. Раз... Честно скинам суперкота. Суперкот. Иди сзади, пусть я подойди сзади, я тут с ним сдемлюсь, подойди сзади. Пока-пока. Сзади, Олег. Болги. Аккуратно. Ну Зелё зеленый тоже, зеленый тоже агрессивный. А я иду на них через базу. Тебя убили? Нет, это я их убил. Да. Значит, а не очень агрессивные. У них деревянные мечи. А, ну тогда понятно. Красный? Так, я и возвращаюсь на базу. Нам надо заострить хотя бы мечи. Потому что мечи, конечно, хоть и деревянные, но слабые. Костяк, нам на базу пришли красные. Нам на базу проходит красный. Нам сломали, да? Нет. Нет. Красным сломали. Это, я, это лука, лука, лука. Лука молодец. Это, к ним подошел, они, я прям, там вообще челик это делал, и... это сделал потихо и не по грусти. Он сделал с радостью. С большим удовольствием. Да. А ничего было на... Надо... А, зеленый красный он, он оттуда. Он вот тут хит жук. Он отсюда хочет зайти. Был... Сейчас я его поставлю. Сейчас я тут его на место поставлю по тихой грусти. На меня. Нет, я не поставлю их на место по тихой грусти. Защиту. Да, ты меня поставь. Вообще а у меня эффект невидимости. Не знаю. Так, они идут. так, защиту. Я сделал защиту два. Они идут. Много. А ёлки-палки они мне заколебали. Тут нет, как Красные это... грысы ну, А башня Думаю, Башни жесткая. помогут. Ну, башня хотя может, но не очень. Они, наверное, хотят алмазить, да, вот так. Я буду прям за ним не наблюдать. Один спустился. Нап Я пока иду на базу синих через синих нападу на потоны зеленых. О Олег, мне нужно Знаю, Лука, я бегу к тебе с тихой грустью. Боже, они меня... И потихо, в... они... тихо. Лука, они... Лука, они нас пытаются из базы вывести, я понял. Они, короче, типа на нас нарываются, чтобы мы на них побежали. А потом убегают, они пытаются нас, из... чтобы мы из базы... от базы отошли. Да, так, ну, это, не... да, это там, не синий, не там синий, там синий как. Да, это какой-то там... О, так, куда-то я пойду посмотрю. Ну-ка, стой тут, а вот так вот, стой там, чтобы знать, когда они к нам поднимаются. А вот или они алмазы там фармят, или она, они алмазы там фармят. Ну-ка, как-то погибли. ну, как, как mm -hmm. погиб. так. ну сколько теперь это... у нас кто-то на базе. Я там его убью. Тихой грусти. Тихо. У меня есть один алмаз. Мне это не нравится, что мы проиграли. Не Костя, советую потихой грусти им кровать сломать. Да, то они какие-то слишком маленькие. Я на базе, я на базе у зелёных. Мы поняли, сломаем кровать. Да порыдали. А то не слишком затупаешь маленький. Это мне страшно. вообще Лучше да. на базе посижу, а то не страшно. У меня три я хочу... Они могут пойти на нас. У кого Костя, чем мне, мне, мне прокачать? Исцеление. У меня три изумруда. Алмазы. Алмаз. Силу лучше купи, приходите. А как У меня алмазы, это я не изумруда. Они бегают на базе. Ладно, я прокачаю исцеление. Раз это. Разное, ну, слишком много алмазов. Мне это не нравится. Лука, лука, они на нас швазывают. Да, страшно. Будет готов, готов забиваться. Короче, лоешка на лаках. Они мост тут рубили. Страшно. Пожалуйста, кости сломайте то ему кровать. Не да, могу. Они меня бьют. Ой, они меня это. Я иду к вам. Я... Помогите, Я возвращайтесь, пойду. возвращайтесь. Олег, возвращаемся. Ос. Так. Страшно. Очень страшно. Они идут. Идут. Потихоньку. Уходите по тихой грусти. Красный сплетайте. В них. Стреляй, Олег. Там он красный. Столкните. Блин, а чуть не упал, жанр. <гас> Ой, зах ты, за ком тоже стреляется по нам. Капа, да. Так. Так, у меня даже заводов нет, потому что мне что-то страшно Я... Вот это поворот. Да, у нас красный, нет ни заводов ничего. Так, да. На нас идут. На нас идут. Пытается выманить. А мы не тупые. Мы умные. Мы не пойдем. Я тоже не поведусь. Я броню на защиту. На защиту. У нас, короче, спешка. А у нас спешка, у нас регенка, у нас спешка, регенка. Феникс идет куда-то туда. Так. А я иду красным. красным. А я как не пойду, к ним будет красота. Регенерация, блядь. Миллионы, ну, ну, ну какие страшные. Они лутаются на изумрудах. Это да, самое опасное. Зачем? У нас изумрудов ну, нет, но ходят. у нас есть mm -hmm. алмазы. У меня ничего нет, если честно. У меня есть алмазы, и я напрокачиваю много. Бедро воды, может, не помощь, но вряд ли поможет. Я себе... Я себе тут всякие плюшки покупаю. Я тоже. Так. Куплю динамит, чтобы их сдавать. Я купил 11 золотых яблок, три защиты мечты, огненный шар. За мечты, да защита мечты защита мечты защитник мечты это голем кстати надо на базе нам таких поставить у меня три штуки у меня три уже я покупание видимости по тихой грусти иду к этим да хорошо а мы типа по тихой грусти здесь подликаем я лично закупаю себе сейчас на все на, у меня, я себе сейчас закупаю, мне двадцать шесть золотых яблоков. А я Ребят, закупаю защитную Опасно, опасно, не опасно. Опасно, не а где опасно. Надеюсь, меня не убьют. А Они не я выжили. На я начинаю... Эти фигопотеры вот. изумруды фармят. Я начинаю военную операцию против... Так, я буду закупать... Против иди. зеленых. Так, у меня, за... у меня два защитника. У меня их три. У меня два... стреляйте в него. Хорошо. Финальное а убийство нет... Кр... одного красного чахнули. Так. Лука, только помни то, что ты не должен его убить. Стреляй так. Если будешь стрелять, чтобы просто отвлекалась. Не надо, чтобы он умирал. Потому что если он, Ребята, он, кстати, я умирал, сверху не... них, их не база. Я, я тебя вижу, я тебя вижу, Костя. Тихо-тихо. Он идет на базу красных. Двое на базе передают изумруды. Он купил лук, но он не знает о моей топовой тактике. Они идут на красных. Тинчел остался на базе У меня есть время пробежать и там проломать нету времени Привет. Привет. ребят он залутал зум... алмазы возвращается на базу не пугай меня так то что он изумрудзу... залутал алмазы. Тихо. так Лука, сейчас спецоперация, чтобы, чтобы не упасть, пока ты бежишь на базу. Я один раз упал. А здесь нельзя повторить такую же ошибку, как ты. Лука, Вау, посмотри. Лука, Лука, повернись. О, у вас на вот это Держи, дальше. О, зима У меня один зима да. за всю игру, Ура! Стоят, это тоже полутаю? Стоят, это Лука, полутаю. здесь нужно быть очень осторожным. Я насобирал два изумруда. Лука, на базу, Лука, на базу. Главное здесь нужно добануться. очень осторожным, потому что... Я у них Сейчас на базе нужно... готовлюсь сломать. Мне надо, чтобы они Лука, все ушли. Лука, не говори то, что ты пал. Боже, Лука. Лука, я тебе скинул два изумруда. По тихой грусти. Лука стал в ФК. Ты сломал Да. Ты молодец. Моя тактика была верна. Под невидимкой самое то было в них ворваться. Так, все, надо бежать на вазу. Спасибо. Сейчас опасно уже. Олег, не ходи, у них у всех луки. Это так... мне страшно, я... что я могу... Лукай Димир себе купил мазы. Да, okay. я лучше брендирую. У нас уже алмазы. Я... А сколько бренди стоит? Мало. Лучше не иди туда, они там, наверное. Шесть изумрудов. Я что-то не люди... лучше не пойду. Люди, люди, я буду ходить, но я буду очень осторожно. Я хожу, мне страшно, что меня скинут. Там зеленый. Ну, мне, мне страшно, Нет, что тогда я буду погулять. Так, магазин улучшений. Я по нему два раза по нему попал, поэтому в принципе. Он должен Мы сделали испугаться. защиту от драконов, потому что скоро будет дракон. этот дракон страшный. Но он а будет разрушать он делает, всю карту. Да. Он Будет Сколько разрушать требует? всю карту, а у меня будет у нас будет защита. Неплохо. Так. У меня три этих вот этих защитник вычитает. Костя, зелёный. тут у нас ага. тря был. У нас тря был. Ну что? Зеленый, зеленый, зеленая мопота. Он уходит. Он Он Он Они, кстати, десантировали базу красных. Они нет. красные простроились наверх. Остался один красный, который строится наверх. Но им это не поможет, когда начнется разрушение. Карт. Олег, он не ушел, еще зеленый. Да? Да, он стоит вон, он бежит уже. Лука. Краснеж такой. Да, забивный мальчик. Он обучался, Костя, пожалуйста, не так. упади. Или я говорю, что да, я не упал я пока не что. Упал. Я Блин, можно раз. было покупать кровать. Там например, У меня мечты за... Изумруды некоторые. Был бы Лука, Лука спасай. Что идет? Нет. Нет, он меня запугивает. Так Нет, хочу спасать. Мы... Зеленый нападает с другого фланга двоем. Да? Да. Где? Вон Где? они. Где? Вижу. Они с другого да, фланга. фланга идут. Там еще, ну там еще на меня спереди пошел, я его еду, не я его чуть не заметил. Ну, он изумруды фармит, он не дает мне до изумрудов дойти. Мне страшно. А им чем изморудов? это поможет? Так, чел. Нет, прощайте, ребята. Нет, Олег, не смей! Ты был Нет. нашим другом. Я Нас еще, обстреливает я буду... красный. Я Где? Он? Он сверху. Бедный. Но у нас очень быстро спавнятся ресурсы. Это нам на руку. Да. что не страшно после смерти Олега. Видно, Олег. Он умер. Купим себе лук есть... и стрел. Зеленый нас заходит. Надо... Я буду лук копить на осень, Очень... Очень лук. Только что у меня будет очень много защитников мечты. Что из защитников мечты? Если на нас кто-то придет, я... Мы защитники, но сейчас много хотя бы времени. Так, пытаюсь попасть. Когда этот бешеный дракон придет. Ага! Ага! Или нет, уже не видел. В ответ. Мы, мы тоже начнем. Да, вы этот где А, ты сверху лишь? А, там щелк, Да. Ой, как... Ой. зеленый умерли. Один да. умер. У меня еще зафигня. Один умер. Да, один умер. Не вижу, откуда нас обстреливают. Наверное, На вверху. базе красных. Некс красных. Кто нас да, обстреливает? Кто Там был зеленый, но он уже уходит. Да, все Пам. Все, ты выступил? Мы ФРБ отбили. Да? Mm -hmm. Я даже это не... У нас идут. Они не а мы достреляем просто... О, кости, пидой есть. Так, так, так, так, так. Я стану везде. Прячусь. Надо быстрее купить защитника мечты. Мне не Знаем, не тупые. Нам я буду купать очень много спичка и просто. У меня их уже семь. Нам не дрняк не взорвут. Он не взрывается никогда. Да, он не взрывается. И ну, слава богу. Силы. Да, и график. Губка. Ау. Ля-ля-ля. Ждем. Как ты не разрушишь жене. Ну, а что Это придет этот драконник? Драконник? Дракон? Да я руки точно. Да, где я не придают? Так, я блок. Была... Как раз у меня миллиард. Почему? Угу, одну яблочко съел на всякий. Так, он вон вон он. Так, ну защитников мечты. Ребята, 9 защит. Я, Я в себя не очень что-то, если честно, но у меня 9 защит. Он отбил все фейерболы. А где зеленые? где зеленые? Где зеленые? У нас нет понятия. Сейчас скажу вам. Разрушение кровати. Помните. Ну, у нас так ни у кого кровати нету. Ну, ну, зеленые на своей базе. Зеленые на своей базе. Понятно. На своей базе. Ты нам говори, куда зеленые идут. Вдруг они в невидимке. Так, но ну один зеленый тут, а. Где тут? Ну, на своей базе. А другой. другой? Другой тоже на своей базе. Они пошли на центр. Сейчас уже на центре. Да. Вижу, вижу. Общем, я вижу. Я да не буду рисковать. Они Ой, оба на центре. Нет, нет. Я бы вам побоялся Лука, спа... если что, голема да, если что, я зап... их 9. Спам сразу 9. Да, не сейчас. Просто сейчас. На всякий случай, если кто-то придёт, я... Лука, Лука, Лука, сиди, сиди, сиди, сиди. Я буду покупать немного защиты. Костя! Лука, Чё? советовала бы пойти Косте помогать. Слава, я тоже сдохнула. Нифига, у mm -hmm. меня впервые такой портфель чужол. Ой. Костя сдохнула, нет? Нет. Слава, богу. Давай. давай. Так... Ха. Тащи на центр сюда. Тащись. Давай. Лука, быстрее, быстрее. Ты должен как спидрианер. Только не упади. Красных нет. Костя, остался один, остался один. Давай, давай, давай. И вы победите спать. за меня. Да, за всех. Да. За всех коллег. А, луками. Луки какие-то. Если честно, с них невозможно. У кого из вас есть какие нибудь фаерболы? Дай okay. мне голема. Быстрей. Привет, Бузик. Я, я зашла, ну пойду. Давай, кости у него мало хп. Он кинул один. Демп... Демп... Победа! Ура, Ура, вы победили. Вы победили. На этом будем вы заканчивать. Здесь ссылки, Подписывайтесь на канал. С вами был я. Время всем удачи. И всем пока. пока.